Вот, сука, мою душу, да, плывет. Блядина, ебаная. А это ж, сука, Левиафан, нахуй. Ебаться в рот, нахуй. Это же пиздец, ребята. Я вот только что понял.